Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем цикл наших передач разговора о политике. Ну, так Максим Цыдемнов ее невольно назвал. Но мы сегодня не будем говорить о политике, мы будем говорить о злободневном коронавирусе. В прошлой передаче Мергена Чиро рассказал нам о ситуации в Китае. Сейчас на прямой связи со мной Монголия. Это наша землячка Ольга Минкеева, которая с удовольствием отозвалась рассказать нам о ситуации в своей стране. Давайте ее послушаем. Как бы перейдем, ага, сразу перейдем к непосредственно к той проблеме и да, злободневному коронавирусу. Как вообще обстоят дела в Монголии там, с глазами ну, обычного человека, да, снутри. Х хотел бы, хотел, ну, наверное, ты будешь больше говорить, поскольку ты нам будешь рассказывать. В таком формате? А, так, ну у нас относительно все спокойно. В принципе, в Монголии всегда все спокойно, даже вот в экстремальных ситуациях нет никаких волнений. И пандемии, в принципе, в Монголии уже начали готовиться в декабре месяце при первых новостях из Китая. Когда... Да, из Китая, когда новости пошли. Поэтому... Допустим, в Монголии всегда интересуется, что происходит. Поэтому все были готовы заранее. Я просто сейчас наблюдаю, смотрю в интернете, что многие начинают прочитать, что все неожиданно пришло, кто-то к карантинному режиму не готов, кому-то не нравится самоизоляция. Вот. Но в Монголии у нас... Как-то все произошло само собой, без никаких конфликтов. То есть все мягко, плавно. И причем подготовка была не, не договариваясь. То есть ни власти не говорили, ни люди. То есть все сами молча стали собираться и готовиться. Вот расскажи подробнее, как понять, готовились декабря. Вот Это как понять? Что делали люди, что делало государство, вот. что ты делала да, там, со своей семьей? Вот ну, у нас, мы, как всегда, новости смотрели, и э, в Монголии обычно все интересует, что в мире происходит. Поэтому вот эти первые новости, которые произошли в Китае, э, Особых новостей, как бы в Монголии не было там, какая-то подготовка должна быть, еще что-то не было. Но я, знаете, слышала пословицу монгольскую, даже можно сказать, это мысль, да, мудрая, хель-хиль, малтарабер, монгол-берголн. То есть это я вам переведу язык. Граница и скот, если есть, тогда Монголия может существовать, есть возможность, то есть это гарантия. Поэтому, если вот наблюдать да за вот этой мыслью, то понятно, что каждый человек, каждый гражданин Монголии, он уже с первых новостей не очень приятных, да, то есть таких вот, можно сказать, что уже первые ступеньки к экстриму да, были. Поэтому mm -hmm. э, люди стали просто сами готовиться. Причем э, каждый начал готовиться по своим возможностям. То есть уже было понятно, что что-то может произойти. поэтому. Но многие говорят, наверное, вы с Китаем, поэтому у вас э, все происходит как-то вот немножко быстрее. Да? потому что, Но у нас вообще корон, корон, э, не коронавирус, э, Карантин объявили 27 января. Вот, так что мы в карантине уже почти три месяца, все спокойно, как бы чувствуется, что ну, жизнь не, не поменялась. Жизнь не поменялась? Нет, особо не поменялась. Все, все спокойно, потому что именно подготовка была заранее. У нас предприниматели, допустим, я заметила, при этих первых новостях в декабре стали готовить свои гостиничные комплексы. Вот. И они, кстати, пригодились, потому что стали привозить своих граждан и размещать в этих гостиницах. На карантин, вот. да, на 14, на самоизоляцию, да? Кто прибывал да, в других странах? Да. Да. И... Допустим, обычные люди стали закупать, кто-то переходить на онлайн-продажи. Допустим, кафе, рестораны стали переходить именно в интернет, налаживать доставку. То есть этот процесс, он был сам собой. То есть это было до объявления карантина, стали переходить на онлайн-продажу? поскольку да, Нет, не было. началось заранее, как всегда. То есть вот в Монголии очень чувствительны к каким-то ситуациям, которые можно назвать экстремальными. То есть к каким-то малейшим изменениям здесь всегда готовы. Паники не было? Паники нет, здесь никогда не бывает паники. Знаете, это, наверное, от того, что в Монголии привыкли рассчитывать на себя. То есть ожидать, то есть нету таких ожиданий. Возможно, это из-за того, что суровый климат. Но я считаю, что это все-таки наша этническая такая особенность, поэтому никакой паники, просто самоподготовка пошла, но ну, моя семья тоже не исключение, мясо, естественно, за, закупали, вот если в этой мысли говорится, молтора, да, это мал, mm -hmm. это ск скот. то есть э, э, большое количество стали продавать на рынке мясо закупаться у кого-то по два три, три холодильника даже. а цены, цены повышались на эти продукты нет государством был принят такой административный штраф для магазинов сейчас скажу примерно это от двух до нет от пяти до двадцати миллионов тугров это примерно примерно я сейчас вам скажу 40, да? Ну, от 250 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Если ты будешь завышать цены. Да, и поэтому здесь таких вот проблем нету. В принципе, знаете, с декабря месяца такая вот медленная подготовка была. 27-го у нас объявили карантин. На самоизоляцию люди вышли сами, у правительства не было проблем, чтобы граждан загонять по домам, пугать, страшилки рассказывать, да? То есть я могу сказать, что это просто инстинкт самосохранения. Ну, это, наверное, в первую очередь еще и дисциплина такая хорошая. Нет, нет, нет, это не дисциплина. Это отношение к жизни, что ты за свою жизнь должен отвечать сам. Поэтому ты должен заранее быть Подготовлен, а для этого ты должен быть э, хорошо информирован кстати вот из-за того что здесь э, к информации относится вот, э, с интересом наблюдает все что происходит в мире здесь нет такой э, установки я аполитичен», которую я часто слышу от своих знакомых да? вроде То есть все все интересуются политикой все, э, не политикой, а всеми сферами жизни интересуются. То есть, поли, как бы отдельно политика от жизни, она не идет. Поэтому, э, когда услышали первую весточку, что в Китае будет проблема, и, возможно, она будет масштабная, а, возможно, и нет, но все равно в Монголии всегда готовы. То есть, опять же, это инстинкт самосохранения. И этот инстинкт самосохранения заставил вас подготовиться к карантину. Да? Какие, продукты, вот какие продукты скупал народ, кроме мяса? Ну, Масло так сильно. Вот знаете, как говорят, в Монголии, вот мука, мясо, что еще надо? Такой аскетичный образ жизни. Вообще это характерно для Монголии. Ну и для нас, в принципе, тоже. Ну, вы знаете, вот если я могу сравнить, я была более разбалована, нежели вот когда здесь пожила, я поняла настоящий смысл аскетизма, поэтому угу. и что такое жизнь, у нас же сейчас получается в мире, как бы жизнь разделилась на две части, да, вот жизнь обычная, когда все предсказуемо, все привыкли, все идет, как ты располагал. И вторая часть – это жизнь э, в экстриме. Я вот скажу, что у нас в России э, не все э, могут переходить, то есть даже не все э, готовы принять жизнь в экстриме. Почему-то даже вот, как вот, есть такая оговорка опять, да, давайте э, быть позитивными. Mm -hmm. Не надо негатива, ah. но это не негатив же. То есть, э, что вот, ты… Кстати, что ты подразумеваешь по словам жить в экстриме под по по этим словосочетанием? В экстриме mm -hmm. <сам> вот самый настоящий экстрим. Когда, допустим, ты не можешь никуда выехать, у тебя а, карантин. Как э карантин, а, карантин а, да, на, например, да? Нет возможности, допустим, свободно перемещаться, выехать на родину, свободно, допустим, даже зарплата можно потерять работу, остаться без средств к существованию. И обычно чаще всего люди к этому не готовы, знаете, вот в обычной жизни, когда люди живут, редко кто задумывается, что, допустим, к старости какие-то гробовые деньги приготовить, да, там немножко на здоровье отложить. Вот я слышала в прошлом интервью говорили, да, вот с Китая, что в Китае есть вот такая привычка откладывать. Кубышку да? готовить, а да, так Берген сказал. Да. Да. А я вот, знаете, вспомнила еврейскую пословицу, здоровье без денег – это половина болезни. Понимаете, да? И получается так, что большая часть людей вот именно в обычной жизни она не готовится. Потому что очень много установок. Бог нас спасет, нужно быть позитивным. Дальше, что еще такое слышала, надо задумываясь. Авось, mm. да? Да, авось, люди спасут, люди помогут, там, Россию-то обойдет. В принципе, знаете, я с, своим знакомым уже про э, эту ситуацию возможно, что может быть, будет карантинный режим. В декабре я еще начала об этом говорить. Вы, И вы мне с писали, по давайте вернемся, вот, как Кроме этого, готовился народ, народ пошел покупать мясо и муку. Как готовились к этому предприниматели, как готовилось государство. Хотелось бы подробно услышать, как это все и в конце концов, как это все организовалось, как люди стали выходить, выходили, не выходили, пускали, не пускали, всех ли, как школы работали, не работали, работает ли до сих пор. Вот, вот на этом хотел бы подробно остановиться, чтобы нашим подписчикам рассказать. Так, ну вот давайте так начну, да? давайте с образования. Вот с образования, 27-го объявили карантин, и все перешли на онлайн обучение, на дистанционное обучение. Причем это произошло опять же плавно, уже заранее предупреждали, что может быть такая версия, поэтому все отрабатывалось. Заранее записывались видео уроки, поэтому с 27-го все школы перешли на дистанционное обучение. То есть у каждого класса была своя программа, у каждого свое расписание, время по каналу. То есть как бы для детей и родителей это не было какой-то встряской. То есть просто продолжилось. Обучение. Дальше я заметила, что очень много, если сравнить, допустим, с калмыки, я очень часто слышу, что нету масок. Какие-то смешные ролики смотрела, что магазин без масок да, не пропускает. И период вот, в декабре стали завозиться предпринимателями маски всеми, даже вот, по возможности. Вот. И на сегодня у, у нас масок в изобилии. Вот какие хотите, я даже вам покажу, да, вот допустим, вот такая масочка, да, разная, уже даже кому какой цвет нравится. то есть Здесь в избытке каждый продает, на каждом шагу есть вот такие средства защиты, продаются перчатки, антисептики продаются, то есть они в избытке, причем… Цены те же или цены повышенные? Дело в том, что здесь народ предприимчивый, поэтому конкуренция большая, естественно, цены становятся ниже. А удобство получается так, что предприниматели очень креативно подходят, чтобы реализовать свой товар. Допустим, антисептические средства, они идут даже на банкоматах, то есть ты можешь подойти, руки прополоскать, везде они приклеены. На каждой кассе магазина есть антисептики, перчатки, масочки допустим штраф ввели, но он абсолютно в монголии не нужен штраф штраф в рублях это будет тысячу рублей причем здесь не штрафуют просто подходит напоминает что если кто-то не одел маску что, что оденьте масочку и подскажут где можно приобрести То здесь невыгодно штрафовать поэтому нету никаких обид агрессии никто ни на кого не давит и, в принципе, получается, что все мы носим маски, это уже получается бизнес, мы делаем рекламу. Дальше что, что еще? Вот хотела еще показать пока. Знаете, очень много масок, смотрите. То есть, допустим, люди, которые могут шить, они сами шьют. Предприятия перешли, вы, наверное, заметили, да, вот такие детали. Цены разные, но, естественно, они, я вам скажу, что по сравнению с Калмыкией, они дешевле в 2-3 раза. Поэтому э, нету такого стресса, то есть на масочку не жалко приобрести. Но, допустим, у нас есть э, сословие, э, ну, скажем так, не хотелось бы это слово, ну, бедный. Ну, везде не Ребята, которые, да, продают поштучный товар на улицах, вот, допустим, жвачки, сигареты поштучно, то сейчас они продают маски. И причем у них будут покупать. Это удобно. Получается, что это взаимовыручка идет. Каждая остается в выгоде. И защита есть, и продажи есть. Вот. И что еще? Каждый гражданин вовремя получает сообщение по всем массовым э, СМИ. Каждое утро приходит СМС-сообщение, приходит то есть какая ситуация на сегодняшний день, э, какие меры были предприняты. Э, допустим, насчет того, что сколько у нас заболело, э, позавчера у нас было зарегистрировано один нет 16, 16 с положительным, Человек? Да, 16, 16 человек. 16 человек всего mm -hmm. по всей Монголии. За 3 месяца 16 человек, да. Причем они были привозны, то есть местные жители не заражались. Это те, которые сидели на карантине. И первый случай был у нас связан с французом. Может быть, даже многие в интернете смотрели, читали. Это такой смешной случай был. На сегодня этот француз уже выздоровел. А, когда... Почему-то он избежал карантина. Ну, можно сказать, сбежал. Безответственно. Ну, безответственно, может быть, или что-то, какие-то факторы. Ну, в общем, он сбежал, его поймали, в карантин вернули. Всех, с кем он общался, тоже в карантин. Через э, неделю нам сообщает, что человек уже здоров. Да, ну вот как бы я вот слышала, что когда его привезли в первый день э, в больницу, у него была температура, он себя плохо чувствовал. Врачи сразу же сварили шулен, накормили, он пропотелся, и первые его слова были. Что вы мне дали? Как мне хорошо? Вот. то есть в Монголии в основном лечится местным способом. Естественно, это шулюн, горячий, настоящий, такой наварной. А, местные, допустим... Ты хотела продемонстрировать, а это что такое? Да, это облепиха, по-монгольски чацарган. Его пьют в горячем виде, так что французу тоже каждый день давали горячий, Артс дают. Артс – это творог, да, горячий. Вот я, допустим, здесь поставила, хотела вам показать, какая подготовка в Монголии, почему нам не страшно, да, есть такая продукция, кто по своим возможностям, да? вот у нас в каждой семье делают вот такой творог. Это сушеный творог, арц. Вот. Есть он в горячем виде. Допустим, также вот такая облепиха в таких вот дрожжей, Вот такие витаминки. Это все местное производство. Тут еще покажу вам, знаете, это мед. это все мёд. это помогает, да? Это все помогает. А, ну, я скажу, что помогает, потому что местных зараженных нету, хотя общались. Я, вот, Допустим, сама живу рядом с гостиницей, которая находится в карантине, э, на карантине, ребята. Да? Э, иногда ребята выходили. Мы встречались в магазине. Порой даже они выходили без масок. Э, было общение. То есть, ну... Никто не заражается. Все в порядке. То есть ты сейчас говоришь о монгольском иммунитете, да, здоровом? Да, иммунитет. Возможно, это еще играет то, что действительно все спокойны, нету стресса такого. Я читал в интернете статью, писали вот про то, то что ты бы демонстрировала, про молоко, про мясо конины, и там, автор делает вывод, что это такой монгольский менталитет, и ну, почему монголы не, не болеют? Ну, да, и действительно, если вот такие факты подтверждаются, то что нету внутри да, зараженных, то это все привезенное внутри нету зараженных, даже с ними контактируют, это так то это вполне возможно. Как медики, мед, вот как работают медицинские учреждения, мед... Я вот не верю в то, что не было там никаких лекарств там или что-нибудь такое. Вот это вот. Не только шулином их отправить. Здесь есть э, понятие да, традиционная медицина и научная. Угу. И что интересно, э, традиционно это то, что в России принято считать нетрадиционной медициной: банки, иголки, э, массажи и так далее. Да? Научная медицина – это то, что у нас принято считать традиционной медициной. И в Монголии эти две стороны, они соединяются. То есть применяются как традиционная медицина. Здесь я могу сказать, что это опять же да, питание плюс ну, те же банки, Банки, игло, игло, иглотерапия, плюс какие-то вот, ну, обычные, обычные методы. Да? Вот я не могу даже сказать, что колят, но по моей информации, допустим, у нас были знакомые, которые были в карантине, они были просто на питание, на традиционном. То есть не было прививок, не было таблеток просто режим сон и хорошее питание. Это, вот это, разговар... это ваша знакомые, с которыми мы разговаривали, говорят? Да да, да, да, да. Поэтому, когда наблюдаешь за вот этой ситуацией, то, конечно, задумываешься, почему, почему у нас именно с положительным диагнозом, да, именно на карантинной зоне, именно те, которые пересекли границу, что происходит? Вот. И позавчера у нас число увеличилось. На сегодня уже 30 положительным тестом. Прибыли студенты, ребята в Монголии учились, вернулись. Вот. И опять же, эта ситуация получается привезенная. То есть местных нет То есть студенты, на время потерявшие монгольский иммунитет, да, там питание не то, да. И... А, возможно, питание немножко не... другое, вода другая. И какой ты делаешь после этого всего вывод? <свят> ну, санал, знаешь, вот тяжело вот говорить да, о выводе. Потому что даже трудно сказать, тут, знаете, очень много общей информации. Да? Мы же в контексте все смотрим. Ну да. А на самом деле, как оно есть, никто не может знать. А не может ли быть такого, что государство, там, те же средства массовой информации утаивают, например, количество зараженных, количество находящихся на карантине там, и тому подобное? Нет, нет, такого не может быть. То, то есть интернет работает и все там... По-любому кто-нибудь там да узнает, да? По-любому, да. Ну, давай поговорим о господдержке, о соцподдержке населения. Предприниматели среднего, малого бизнеса. Как отреагировало государство на это? Так, ну вот я, наверное, расстрою всех. Потому что в связи с тем, что у нас менталитет, он немножко отличается. Здесь никто ни на кого не рассчитывает, а здесь нет господдержки. Там нет господдержки. Нет господдержки, да. Поэтому если вы плохо подготовились э, к кризису, к какому-то экстремальному периоду, это ваши проблемы. А, зная это, то здесь ни, ни на кого не надеются, не перекладывают, не ждут. То есть государство вообще никак не помогает? Нет, не помогает. Просто идет вовремя информация. Допустим, если ну, во всем мире уже все аккредитованы, поэтому я хочу сказать, что, допустим, с кредитами, кто сейчас не может оплатить, в банках принимаются заявления, по какой причине ты именно в карантинный период не можешь оплатить свой кредит. Если ответ, как бы причину принимают, то получается, что э, отсрочку человек может получить предприниматель. Ну, максимум, может быть, даже на, ну, на 6 месяцев может. Угу, Понятно. Люди, государственные, частные учреждения работают, ну, кроме школ, вот, школы. Школы мы, мы знаем, да, университеты не работают, да? Вот онлайн обучение, вот там управ, управы, там, администрации, там, суды. Нет, у нас даже банки все не... У нас магазины работают. Магазины работают до 10. Ап аптеки, да? Аптеки работают, да. Потому что у нас... Некоторые рестораны кафе работают, но в ограниченном времени. То есть рестораны и кафе работают, но некоторые. Да, да. Но так как проблем не было самоизоляции, когда карантин объявили, у нас все самостоятельно ушли, поэтому ресторанный бизнес он перешел на доставку. Доставка была на дом. На улице народу много ходит? В первый период практически не было людей. Первый период это сколько? Ну, Дни... Люди есть, но все ходят в масках, по улицам иногда едут машины, которые передают информацию, сколько людей заболело, чтобы было внимание, чтобы не забывали, то есть предупреждают. В принципе, вот цена, знаете, жизнь не сильно изменилась. Когда 27 января мы вышли, попали на этот карантин, мы попали же на Цахансар. Угу. Люди уже заранее, зная, что может быть такая ситуация, уже закупили, у нас были накрыты столы, пошиты новые одежды. Единственное, что изменилось, что мы в гости ходили вот так вот онлайн. Поздравляли по интернету. И это восприняло спокойно. До сих пор по гостям никто не ходит. На улице, да. Людей стало побольше. Машины. В принципе, машины... Машинам разрешалось ездить. То есть нет таких штрафов, как вот вроде говорят, что нельзя ездить. Движение в машинах было. Если, допустим, в автобусах передвигаться, то там может быть один-два человека. Все. А во, в обычный... Обществен, полный, общественный транспорт ходит? Да, ходит. Обработка там социально значимых мест, магазинов, подъезды там обрабатывают специальными средствами или нет, защиты, ну дезинфекцией? Знаешь, Сана, вот первое время, вот допустим, я лично не замечала, но чтобы прям по улицам ездили машины, очищали, нет. Но между населенными пунктами машины обрабатывают. Поэтому ну, это удобно. А так как границы закрыты, и заражения нету, поэтому люди свободно перемещаются. И, допустим, в последнее время, когда мы перемещались ну, с одного э, села в другое, то есть даже этих обработок не было. Отлично. Вот у нас. Ну, в Калмыкии, да, я думаю, в России в целом. В Калмыкии, по крайней мере, у нас народ стал друг другу помогать, люди шьют маски, кто-то там хочет кого-то подвести, там, средства защиты предпринимателей да, да, оказывают поддержку медикам, волонтерское движение сильно развито, да. Я думаю даже, что по, по, показатель эффективности у нас коронавирус только будет... Тем показателем будет являться только организация волонтерского движения. Как люди в Монголии вот, там, объединялись друг другу, помогали, там, ну, по, по крайней мере, изъявляли желание помочь друг другу вот, на фоне этого. Дело в том, что люди здесь были готовы. Здесь никогда не ждут поддержки. Если поддержка будет, это хорошо, будет большая благодарность. Но никто здесь никогда не просит. Здесь нет ожидания, что кто-то поможет. Поэтому, да, поэтому уже изначально были люди готовы. Именно вот я же говорила, что жизнь в экстриме угу. она полностью была готова. То есть вообще для монголов быть готовым к экстремальным ситуациям – это норма. Возможно, это суровый климат, жизнь, то есть не надеяться на кого-то, не просить. В принципе, даже если тебе кто-то помогает, это же э, <связыч> большая ответственность, это затрата. да? И каждый понимает, что это нагрузка для других людей. Поэтому здесь люди не хотят нагружать других. Поэтому человек сам должен себя подготовить, себя обеспечить, защитить. В случае каких-то ситуаций, конечно, он поможет, да, естественно. И... Но чтобы ожидать от кого-то помощи, добавлять нагрузку кому-то, здесь никогда себе этого не позволят. Интересный. Поэтому, да. Совсем я, другой Я немного говорю. Раньше я была очень многословной, но пожив в Монголии, я стала немножко себя сдерживать. Ну нет в принципе отлично то что ты все отлично рассказала и вот то есть господдержки никакой не было да? Вот, для меня вот это вот удивительно но если народ готов и в принципе у вас там не болеют никто не заражается даже если люди выходят то есть лучше заражения не было все привезенные. это уже точно все да. вот, если говорить на сегодняшний день 30 человек а, зараженные с вирусом а 11 из них уже выздоровлены. Все. Для таких людей карантин продлили на неделю. Они Поэтому. Тоже там, да. да. Кстати, вот э, насчет поддержки и так далее. Э, гостиницы были подготовлены, но люди оплачивают свой карантин сами. И примерно, я вам скажу, э, сейчас вами переведу э, на рубли. Примерно неделя. 700 тысяч штугров, а в рублях это примерно 18 тысяч рублей. Да. Ну, это уже, вот, видишь, как хорошо, что мы с тобой вышли, Это разница с Китаем. Да? Мейерген говорил, никто с него ничего не брал, думал, что будет требовать, но никто ничего не брал. Ну, интересно. Еще что бы ты хотела рассказать? Может, может, ты что упустила? Я там, может быть, не знаю всех обстоятельств, может, не задаю вопросы, тот, который я должен задать. Вот. Да, Сана, вот э, просто за, я уже с декабря уже столько наговорила, что вот этот энтузиазм, я, извините, потеряла рассказывать. Да? Что бы я хотела рассказать? Я вспоминаю пословицу, когда-то мне моя Эджа говорила. Mm -hmm. Сейчас переведу. То есть в плохое время не теряй своего достоинства. А в хорошее Хорошая время разве. Почему я вспоминаю, я провожу аналогию с тем, как готовились мои знакомые в России, как готовились здесь. Слышу очень много претензий, и ожиданий очень много слышу. Слышу очень много оговорок, от которых уши режет. Мне приходится просто наблюдать, просто вспоминать, как я раньше думала, какая я раньше была. Поэтому вот эту пословицу, которую мне Эджи говорила, она в последнее время у меня часто вот в голове крутится. Ну, я наблюдаю. Да, она очень актуальна, потому что когда... Люди из обычной э, жизни перешли в жизнь экстремальную, оказались многие не готовы. И причем получается, что э, начинается обвинение, да, э, кто-то играет на хороших каких-то да, моментах, вот, типа благотворительности. То есть э, играет роль таких вот э, хороших людей. И получается такими благими словами, э, ну можно сказать, вылуживают помощь, якобы, да? потому что я назову это якобы. Вот. А кто-то ждет, когда добрый человек поможет, спасет. То есть получается, что у нас в Калмыкии очень сильно сейчас концентрируют внимание на том, что вот есть движение, которое помогает населению. А большинство вот большинство Население ожидает, что же для них сделают. А что же те люди, которые говорят и там стремятся улучшить жизнь, что они для них сделают. Руководство, да? Да, что я вот чувствуешь? со стороны просто наблюдаю, смотрю, мне, конечно, вспоминается вот, вот эта пословица, что да, когда ты вот веди себя достойно. Хорошее время, но ну, не теряй разум. И часто я прихожу к выводу, что моя бабушка, можно я буду говорить, бабушка, она об этом говорила. То есть даже в тот период, я так думаю, почему я оказалась в Монголии, все-таки это мои, как, и мои, вернее, наставления моей бабушки, которая говорила, когда ты в трудные времена, пожалуйста. Не теряй разум. хорошие времена, были хорошие времена, ну, нужно быть э, готовым. Да? Вот твое мнение: да, вот, что происходит, что твое отношение вообще к коронавирусу? Вот. Мое отношение. Вот, э, у меня ощущение складывается, что просто мир переходит с одного состояния в другое. Допустим, если э, раньше мы жили э, в мире, можно провозгласить так вот, да, мои права. Сейчас мир переходит, это мое ощущение, что мое достоинство. То есть сейчас скачать права уже очень трудно, потому что оно не соблюдается, да. Поэтому многие сейчас заметят именно в этом самоизоляция в карантинном режиме, что ущемляется достоинство. Уже чаще всего люди говорят, а как же так, да? А большая часть людей, которые вот отсиживала, смотрела, то есть они вдруг чувствуют, что тоже что-то не то, да? Где мое достоинство? Я должен получать подарки, да? Ну, Я грубо скажу, это... Податчики, ты не был готов. Почему ты не был готов? Где твое достоинство? Почему ты с протянутой рукой? И э, сейчас переходит такой, такой мостик, когда каждый человек, он должен как бы э, менять свое сознание. Вот у меня ощущение, что мир меняет свое сознание. И переходит как раз в понятие, в принципе, мое достоинство. И, знаете, я вот э, сейчас я вам покажу, здесь вот книжка. Вот эта книжка в Монголии, это религиозная, то есть послание с небес, да? этим предсказанием тысячу лет. Mm -hmm. И почему я думаю, что сейчас именно мы переходим в состояние «Мое достоинство», каждый об этом задумается, потому что я здесь нашла интересные такие вот предсказания, вот я не буду на монгольском читать, просто mm -hmm. скажу, что... Как бы был приказ сверху посланнику, что тех людей, которые э, стали хитростью обогащаться, тех людей, которые хорошо э, хорошими словами достигали своих целей, обманывая людей, которые вливали вот здесь Тенгир Газрыкхарсын, то есть это вливали. На землю, здесь mm -hmm. еще э, пахали, распахивали. Да? Предков родителей не уважали. Э, относились к людям как к рабам. Вот вы почувствуете, да, вот в России сейчас очень сильно чувствуется ощущение: вот это э, не относитесь mm -hmm. к нам как к рабам. Да? Вот мое достоинство, я не раб, говорят. Вот оно очень здесь напоминает. Э, Раскидывали, ну я переведу здесь тавантаря, то есть пять круг. Пшеница, рош и так далее. То есть раскидывались и так далее. Но здесь очень большой перечень. И здесь mm -hmm. написано о том, что очистка земли произойдет именно пандемией. Что удивительно, это для меня было э, прям открытие. Это хойнес э, овчин. Э, то есть это пандемия переводится. Это Точно. Да, хорт ⁇ это яд. И вот о, овчин ⁇ это болезнь, да, это э, хойносный овчин. Поэтому я вот хотела бы сказать, да, что э, чтобы мои земляки вообще не переживали. И дело в том, что э, мир меняется, а именно искать виноватых не нужно потому что информации же много, я уже повторюсь, что мы все видим в контексте, да? поэтому, но как она будет, как начнется, как изменится, никто не может сказать, не самый лучший политолог, не социолог, но если, допустим, общие такие вот собирать, вот, допустим, мое личное ощущение, что именно мы переходим в состояние моего достоинства, и если говорить о том, что, ну, допустим, Бадхичиту хотела бы вспомнить, угу. почему более нету ну, поддержки так, в кавычках, да. Ведь если ты не хочешь нагру, нагру, нагружать другого человека, это же есть состояние подключить угу. Если ты живешь в обычной жизни, и ты задумываешься о том, как, допустим, собрать денежек на, на болезнь, там, да? на черный случай, как у нас говорит, гробовые. Это же есть та бадхичита, когда ты стараешься, ой, извините, когда ты стараешься не нагрузить своих близких, Подумайте об этом заранее. Сразу вспомнила сказку Муравей Стрекоза. То есть большинство да. людей, которые сейчас, вот, в принципе, возмущаются и ждут вашей поддержки, да? возможно, вот смотрят, кто больше поможет, и сейчас будут соревноваться активисты и правительства, да? кто больше поможет. Это состояние не бодхичит. Если, допустим, у нас буддизм, если просто обычный человек об этом подумает, возможно, он внутри начнет менять свое сознание, самосознание. Вспомнит об этом достоинстве, и вот эта пословица, калмыцкая пословица, да? угу. о том, чтобы мы не теряли своего достоинства. Поэтому... И для мы... этого... И для этого нам дан коронавирус, чтобы мы начали думать. Ну, это одно из контекстов, потому что, как говорится, вот, мы как бы располагаем, нет, мы предполагаем, а Бог располагает. Я вам скажу так, что, допустим, я же жила в России, да? И могу сказать, что что такое не быть готовым? Почему ты не готов? Вот вопрос, да? Это относится и к власти. Почему не готовы? Почему люди собирают средства? Почему власти не готовы? Почему? Они тоже надеялись на кого-то, да? То есть получается так, что э, просто пришли посидеть. Да, да. Когда? Когда они нужны были, их нету. Я хотела бы, конечно, поделиться своим спокойствием. Вот, я говорю, Но... оно, оно у тебя не эмоционально. Ну интересно. интересно. ну, действительно так. Вот. Возможно, я начала пере перенимать именно энергетику нашего братского народа. Поэтому... Работая в России, я сама не была из тех, кто ждал поддержки, вот просто даже с детства взять. То есть я всегда что-то предпринимала, двигала, сделала и никогда не ждала э, помощи. Получалось, что, допустим, вот, э, я одна, и вокруг меня э, 20 человек, которым я помогаю. И я вот с этой мыслью ждала, почему человек не делает да, этого. Но эта мысль была очень слабая. Потому что в нас воспитывали что? Нам такие ценности давали? Жертвенности. Доверяй. Вот знаете, вот, вот это слово доверяй я очень часто слышу. Доверяйте, доверяйте, доверяйте. А я скажу, в Монголии это дико, это слово дико. Это детский лепет. Здесь самое главное слово это не доверяй. Не доверяй это, наверное, основа, когда ты будешь готов вот именно к таким экстремальным ситуациям. Когда ты не доверяешь, что ты... да, вот да, он ты Бог принесет. Не, Бог... Ни на кого не, не надеюсь, когда ты не да. доверяешь надеешься потому что ты не доверяешь что тебя власть спасет правительство спасет родственники друзья и так далее когда ты так вот относишься ты готов уже сам себя обеспечить за свою жизнь за свою безопасность отвечать сам поэтому у нас в россии всегда говорят да, доверяйте доверяйте и мы большинство вот и оказалось что, что мы доверяли, что нас правительство спасет. А у нас там работают, мягко говоря, неподготовленные люди. И, ну, ну, а, от, о которых, подни... о которых подни... предсказания да, сказаны. Да, Мы с тобой одинаково да? подумаем. Да, то есть хитрецы, лжецы и обманщики. Вот. <laughs> Кого-то обрадую. Пусть, вот возможно, вот это правда, да? И коронавирус таких людей будет убирать, то есть очищать землю. Но мне бы хотелось, конечно, в это верить. Но я опять же, живу, живя в Монголии, я опять не доверяю. Поэтому нужно будет рассчитывать опять же на себя. И, допустим, одна информация. В Монголии образование на карантине будет находиться до сентября. В итоге, если наши задумаются, обратят внимание, что если в Монголии так относится, здесь очень высок инстинкт самосохранения, если такое решение принято, и наши не будут доверять СМИ, то пойдет подготовка уже сейчас. Но вот почему нельзя вот эти шить? Они же всем пригодятся. Здесь в Монголии нет упреков. Вы наживаетесь на мне. Потому что это нормально, человек, это, здесь идет уважение э, к тому, что человек себя обеспечивает. Это достойно уважения, это не осуждается. Поэтому э, нужно просто смело начать, не, не ожидая, не доверяя, а просто начать шить кто что может делать. Да? Почему-то у, на, у нас, допустим, э, я вспоминаю нашу киченеру, что я из киченера смородину. Почему нельзя сделать, да, вот такие вот вещи? Это же витаминки, они очень нужны. Если в обычной жизни, допустим, их покупали то ли, только детки, то сейчас вот в Монголии э, покупают все. И никто не говорит, допустим, тому же человеку, который продает поштучный товар, ну, что ты мне наживаешься на мне, да? Сейчас такой тяжелый период, ты должен мне дарить, это ненормально. Поэтому предупреждают, что если у нас до сентября образование на карантине будет, то задумайтесь, стоит ли дальше ожидать? Стоит ли наш вот этот калмыцкий сейчас скажу вот, пофигизм с нелегизмом да, вот, превозносить? Что я понимаю, что это именно пропаганда, которая наш инстинкт самосохранения просто убил. Угу. Почему в Монголии карантин не чувствуется? Почему? Потому что, потому что были все готовы, потому что именно вот этот переход в экстремальную жизнь, он уже привыкший. То есть люди из, из экстрима в обычную жизнь, с обычной в экстремальную жизнь, вот это уже привычно. И всегда идет подготовка, всегда заранее. У меня был случай, который меня удивил. Ладно, уже забыла. Видимо, у меня русская речь уже возвращается. То есть, если сейчас большинство прислушается, оно не будет опять доверять, оно начнт готовиться то не придется ни активистам, ни людям проявлять вот эту доброту. Вот эту, э, э, э, это же дополнительная нагрузка. То есть получается, что проявит свою бадхичиту, я, знаете, вот своего бадхичита, наверное, не говорила уже э, лет 8. И вы представляете, я начала об этом говорить э, и благодаря своим землякам которые всегда с декабря, декабрь, январь, февраль, месяц, да, вот все-таки ожидали помощи, чтобы все хорошо, не надо нам негатива, надо быть позитивным, mm -hmm. <laughs> Меня смешит это. это установки, идут, и у нашего большинства людей, которые как бы считаются, да, неактивными, что многих людей, которые сопереживают ситуации, это раздражает, не нравится, но просто у этих людей именно вот эти установки. Согласен, согласен, Здесь я соглашусь полностью. Поэтому. а что ты пожелаешь нашим подписчикам? Подписчикам я пожелаю, я пожелаю э, жизнь в экстриме саке. Что такое жизнь э, жизнь э, в экстриме саке? Это как понять? Uh -huh. А саке это э, ну, это как японское пиво, да? Uh -huh. Кто-то поймет, что нужно, саке, но я переведу просто. С ⁇ это спокойствие. А, а. ⁇ это аскетичность. Uh -huh. Что такое аскетичность? Ну, из обычной жизни нужно забыть все баловство, все вот эти прелести, да? Просто мясо, мука. Поскорбничь. <SPEAKER> Поскорбничь. Да. к это контроль контроль над своей речью над своими действиями На своими мыслями ну, мыслями сознание да? uh -huh. uh -huh. вот то что я до этого говорила она относилась к сознанию как да? вот вот, это не давать нагрузку это есть же человечность это не духовность и последняя буква э это экономичность и эргономичность. Угу. Что экономичность? Ну, вот Не надо жить старыми мыслями. Хотелось бы так сказать. Да? То есть эргономичность, все должно быть выгодно, как сказать, даже удобно. Угу. Вот таких из... да? Поэтому я вот хотела бы всем пожелать, именно живя вот сейчас в экстремальной жизни, сакэ. и возможно, вот, наблюдая за Монголией, я просто понимаю, что в Монголии этим живут, не зная об этом. Живут по принципу сакэ. Потому что они так привыкли, как принято. Так было Это так. Можно даже сказать, вот опять же, вернусь к слову, это подключить. Не давать нагрузку. Согласен. Оль, ну спасибо тебе за то, что ты вышла со мной на связь. Такое позднее для Монголии время. Спасибо, что решила поделиться с нашими с земляками информацией о том, как у вас в Монголии все это происходит. Был очень рад тебя послушать. Спасибо за интервью.